Всем привет! Вы на канале History on Family. Сегодня мы решили показать наше новое приобретение. Это походная кухня. Шатер. Шатер, кухня. Мы не удержались, купили буквально пару дней назад. И решили выбраться сегодня на природу. Будет да. полный обзор, как она раскладывается. Мы сами хотим на нее очень посмотреть. Называется на Arpenos Base M. Ну, короче, базу M. Есть еще элька, но она большим шатром. Она 2,5 на 2,5 кухня. Вот. И я не знаю, так хочется посмотреть и показать, да? Да, мы не удержались. Короче, нашли прикольное место, как раз примерно под эту кухню, что в комплекте и как вообще ее собрать. Она идет в таком вот чехле. Там есть инструкция по складыванию, но это не для нас. Дерёвочка. Инструкция по сборке, наверное, да? Да. Деревочка, чтобы это все перевязать. И... Нет. Нет, так, это чехольчик с дугами. Сама кухня. Мы ее видели только на фотографиях из какого-то абстрактного, то есть вот как она выглядит, какого она размера, мы ни разу не видели. Покупали мы ее в магазине Декатлон. Сколько она стоила? А, 7 тысяч. 7 но мы ее взяли за 7200. Она у нас такого же дизайна и цвета, как вся наша техника, которую мы с собой возим, и поэтому. Да, Каплон, свяжитесь с нами. Да. вы готовы покупать всю вашу продукцию, делать на нее обзор. В общем, вот таких она. Масштабов. Сейчас нам нужно разобраться с дугами. И мы ее соберем. Ой, она тоже здесь на резиночке. Смотри как. Ю. Мне нравится, что они всегда все в отдельных чехольчиках, это очень удобно потом перевозить, нежели бы это было просто вот в таких пакетах. Дуги примерно такие же, как и на нашей палатке. Мне кажется, вот эти попрочнее будут, чем наши. Почему? Ну, потому что они толще, мне так показалось. Я знаешь, что не вижу? Я не вижу колышков вообще. Вот это вот меня смутило, хотя я знаю, что они должны быть в комплекте, потому что они вывалились. Все жалуются, что колышки маленькие. Мы смотрели обзоры. Так, это две оттяжки. А, у нас наша палатка, а, по-моему, Arpenos тоже 6.1. Не знаю, может быть, неправильно произношу. Стоял и в дождь, и в ливень, и ветер. Ни разу у нас эти колышки не вытягиваем, у нас все было хорошо. Так, вот это раз, а вот это вторая дуга. Кстати, у них что удобно, во-первых, если вдруг она сломается, они сломаются, они, по-моему, вообще стандартные должны быть во всех палатках их, и они продаются отдельно, несколько посе... ну, по несколько секций, их можно докупить и сделать, потому что у нас, допустим, у папы случилась проблема, сломалась, а подобных спортмастере таких же дуг нет, и он ну, не смог учинить. наверное на ее сбор в первый раз минут 5-7 приблизительно то есть она конечно размерами внушительные нам не очень нравится сейчас нам осталось оттянуть вот эту вот часть и мы можем показать ее уже полностью как она выглядит ну, 5 минут в принципе для такой масштабной постройки не, не так вот уж долго здесь вот такая конструкция что здесь крючочек приделываешь к оттяжке и какому-нибудь дереву привязываешь Вообще это не обязательная часть, то есть ее можно закрыть полностью как стену, но в силу того, что мы хотим полностью показать, мы хотим растянуть. Либо же ее можно просто закрутить и вот здесь вот заделать на петельке. Просто это лишний раз дает еще свободного пространства, где можно, допустим, разместить стол или еще что-нибудь. Держи. Я не знаю, можно ли это как-то самим доработать, либо пусть Декатлон это придумывает. Было бы очень удобно, если бы это было не оттяжками, а здесь было бы вот под колышки расстояния, они бы просто впирались бы в землю. Мне кажется, это было бы поинтереснее. Да? Мне кажется, по-любому эти стойки продаются. Ну вот, эти ну, вот. вот да, но здесь нет никакого крепления. Я говорю, это либо дорабатывать самим, либо <кх> же это было бы намного интереснее, если бы это шло в комплект. Сейчас стоит большой вопрос, как это сделать. Потому что она провисает, а так быть не должно. Вот это вот минус растяжек, что всегда должны быть рядом деревья и это неудобно. Ну да, сейчас давай, пусть будет кривовато, но мы хоть как-нибудь покажем в чем суть. Но размерами она такая прям приятная. Но выглядит это отвратительно сейчас. сейчас просто, это чуть -чуть. А, ты хочешь назад? Вон что то придумал? Еще. Вот, да, более-менее. Но уже хоть стало как-то похоже, конечно, кривовато, но похоже. Ну, что-то более-менее. Но оно должно быть на одном уровне, но, думаю, суть все поняли. Ну, давай, момент истины. Будет ли у нас красиво или не будет? Ну, что-то более-менее. Существа у нас летают. Соответственно, на ночь вот эту штуку ты можешь опускать, и все, и она закрытая, вот. вот. здесь вот липучки для этой двери, Это ты ее полностью приделаешь Для какой? Вот для этой. Вот а -а -а. Они, липучки. С этой, с этой ты ее приделываешь. А сейчас тогда давай займемся колышками. Мы ее растянем и поставим очень красиво. Какая-то хм. история у нас получилась. Вот так вся эта штука раскладывается, все мы растянули, очень красиво. Скажем сразу минус то, что здесь пол не съемный. Не съемный. Пол, да. потому что допустим мы, мы бы не использовали пол, потому что ты будешь ходить туда и сюда, обратно вынуть его отсюда только выметать. Я вот, ну вот мне не нравится. Так, здесь как-то особо вот эту сетку не придумаешь как убрать, но я думаю, что вот этот вот кармашек специально для нее. Okay. Ну да. Посмотрим функционал палатки какой-то. Да здесь есть одно полностью окно. По системе. Оно защищено москитной сеткой. И знаешь, что я не вижу, куда бы его можно было убрать. Значит, Туда будет... вовнутрь. Видишь, там Ответ, тоже такой же кармашки сделал. Это да. Но это не будем сейчас да, вдаваться в красоту чтобы сделать это симпатично, Оно а ну, Для но... этого при этом предусмотрено. Предусмотрен, То есть это можно же сложить ровно красиво, но суть такая. Еще одно окно. Здесь она получится полностью проветриваемой. Будет очень даже хорошо. Есть крючочек под фонарик. Встань в полный рост и попробуй дотянуться, чтобы по понятно было. Я метр шестьдесят два, на два с чем так что... Ты не достаешь, правильно? Нет, конечно. Так, еще одно окно. Она предусмотрена для того, чтобы прям полностью стоять на открытом пространстве. Но, опять же, странно, как тогда, к чему здесь все привязывать. Потому что у тебя вход есть и с этой стороны, и вот с этой стороны. Этот вход, почему-то здесь две молнии, непонятно почему. А, потому что вот это ты тоже можешь открыть на проветривании, вот так вот. И это будет еще одно окно. И ты можешь... Открыть, и это уже будет полностью дверь. Но Мы его открывать не будем, так как у нас дверь уже не вот. Если что, здесь есть вот петельки, куда ты можешь эту дверь завернуть. И есть одна полностью глухая стена. Ой. Вот. То есть мы эту палатку специально берем себе как кухню. Никак, там жилые, хотя некоторые говорят, что то есть можно поставить себе здесь матрас и спать. Но мы рассматриваем ее чисто как кухню. Это очень красиво и очень круто. Нам она очень понравилась. Нет, чисто под тоже можно использовать. В принципе. Можно, Почему ну, бы я нет? не знаю. Маловато место тогда. То есть мы ее рассматривали чисто как кухню. Это выглядит очень классно, очень прикольно. Мне очень нравится. Мы очень давно хотели. Больше года, наверное. Вот, вот такая вот большущая палаточка. Такая вот красота. Так классно. И, короче, мы уже придумали, как можно использовать вот эту полностью глухую стену, то есть либо же, кстати, ее можно, если у вас есть также какие-то деревья сзади, вот эту стену ставить туда, чтобы, то есть тебе выход там не нужен, а выходы у тебя были бы с этой стороны с этой, а сюда будет полностью. Да, стену. и по-всякому можно. Вот. Только стой, можно маленькую как-нибудь. А, но ну это не настолько сейчас важно И короче мы придумали как полностью Организовать эту стену и что как ее вообще Использовать но это вы уже увидите В следующем ролике потому что Мы купили еще одну очень классную прикольную штучку Именно для этой кухни Поэтому подписывайтесь на канал Ставьте лайки и не забывайте там Я не знаю комментарии писать инстаграм переходить Потому что там все намного быстрее и, А сейчас мы будем снимать Следующую часть что мы придумали делать С этой стеной и покажем полностью в комплексе, что у нас еще есть. Потому что есть этого же дизайн и как это все будет очень красиво.